Поговорим о медицине в Англии. Как можно ждать запись к врачу, к зубному, от полугода до двух лет? Все происходит не так быстро, как нам бы того хотелось. Мереть, конечно, они тебе не дадут, но никто не будет торопиться тебя здесь вылечить. Так над вами и будут дальше издеваться. Иногда можно ждать до двух лет. Что касается лекарств, просто так вы его купить не сможете. Вам потребуется рецепт. По лекарствам от меня совет, но это полный пи***. Готовьтесь к жопе. Всем привет! Ну что, поговорим о медицине в Англии. Медицина, наверное, для многих будет важным фактором, и я хотел бы об этом рассказать, исходя из своих знаний и то, с чем мне пришлось столкнуться. В Англии национальная система здравоохранения называется NHS. Это система почти бесплатной медицины, которая финансируется государством и для малоимущих и неработающих э, за счет налогов тех, кто работает. Работает эта система не совсем привычным для нас образом. Не то слово, честно говоря. У меня нет сейчас задачи хвалить или наоборот хаять эту систему, Хотя очень бы так хотелось сейчас. Для кого-то она покажется хорошей, для кого-то плохой. Потому что как и клиники могут быть разные, так и врачи внутри них могут повстречаться абсолютно разные. Задача сейчас просто объяснить какие-то моменты и предупредить о некоторых особенностях, с которыми я где-то сам сталкивался, где-то сталкивались мои знакомые. И может быть кому-то это может оказываться полезным. Любой человек, чтобы получить какую-нибудь неотложную помощь, что угодно, там, аллергия у вас появилась или заболело горло, должен быть зарегистрирован в больнице. В Англии это называется GP. GP это врач общей практики, что-то по типу привычного нам терапевта, который находится по месту проживания. Хотя даже не обязательно по месту вашего проживания, потому что перед регистрацией у нас, например, никто ничего не спрашивал. Ну, нашу какую-то прописку. Так что можете выбирать по рекомендациям или отзывам клинику, смело идти и спрашивать насчет регистрации в качестве нового пациента. Если клиника берет новых пациентов, то вам дадут бланк для заполнения, куда вам нужно будет нести всю необходимую информацию. Если у вас есть какие-то проблемы со здоровьем, то лучше сразу внесите все проблемы, чтобы можно было заранее записаться на прием к нужному специалисту. Ни в коем случае не откладывайте регистрацию на потом. Будет хуже. Почему не откладывать? Да потому что есть такая тут особенность, что все происходит не так быстро, как нам бы того хотелось. Да ну это полный п***ец, ребята. Это касается не только медицины, а всех сфер жизни. Но мы сейчас именно о медицине и, как сказала одна моя знакомая, умереть, конечно, они тебе не дадут, но никто не будет торопиться тебя здесь вылечить. Примерно так это и работает. Их медицинская система где-то больше рассчитана на профилактику заболеваний и на то, что вы будете заранее ходить на плановые осмотры что в наших странах особо не принято. Мы никуда не пойдем, пока не будет самый капец уже. Проблему смогут выявить заранее, если у вас будет время, чтобы вылечить и не усугублять ситуацию. Но если вдруг произошло так, что у вас что-то заболело, резко заболело, обострилось, и вы только начинаете процесс разбирательства, что, куда и как, то этот процесс будет не быстрым. Короче, готовьтесь к жопе. Сначала вас будут записывать к врачу общей практики, он будет вам назначать какое-то лечение какой он посчитает нужен, и вы будете его пробовать, подходит оно вам или нет. Если это лечение не поможет, вам могут назначить другое тот же врач общей практики, а после того, как другие не помогут, он уже может перенаправить вас к другому врачу более узкому. И то, только если вы будете настойчиво, аргументированно его об этом просить. А если не будете, то так над вами и будут дальше издеваться. Там уже, конечно, могут назначить кучу анализа, полное обследование и будут лечить. Но все это время и все будет зависеть от того, насколько вы будете сами этого добиваться. Поэтому не затягивайте, лучше быть всегда сразу зарегистрирован. И если у вас есть какие-то проблемы, вы знаете, что они могут появиться со временем, лучше сразу попасть на первичный осмотр к терапевту и объяснить ему, какие у вас есть опасные моменты чтобы это было зафиксировано в истории вашей болезни или там, карточки. Вместе с заполненными бланками у вас возьмут копии паспорту, и через 5-7 дней вы вас зарегистрируют и присвоят страховой медицинский номер, по такому же принципу, как номер налогового страхования, National Insurance. После того, как вы получите номер медицинского страхования, вы уже сможете зарегистрироваться на прием к врачу. Ура! В каких-то клиниках есть онлайн-варианты записи, у кого-то только по звонку или лично в регистратуре, тут уже все зависит от самой клиники или города. Также и сроки на запись будут разные, в зависимости от загруженности той или иной клиники или врача. Сразу скажу, что после COVID-19 ситуация значительно ухудшилась в медицине, а именно со сроками записи, иногда можно ожидать до двух лет, но это полный переговор если например вы были и раньше клиентами клиники конечно у вас есть вот это периодически ну, вас запишут на ваши обследования но если вы новый пациент все пиши пропал некоторые клиники могут даже не брать новых пациентов представляете другие же берут но сроки могут быть увеличены там можете полгода ждать в период ковида все несчастные мероприятия Несрочные мероприятия не проводились и скопились огромные очереди. Что касается лекарств, тут тоже все весьма не радужно. Мы привыкли, что в нашей стране мы можем очень многие лекарства прийти и свободно купить себе в аптеке. Часто вообще сами себя лечим, вообще не обращаемся к врачам. Здесь все не так, система работает абсолютно по-другому. Конечно, есть какие-то безобидные, так сказать, лекарства от простуды, от головной боли или что-то наподобие того, которые вы можете купить в больницах и в, там, даже в супермаркетах продается. Есть прям отделы или отдельные полки с этими лекарствами. Какие-то простые можете купить в аптеке без рецепта. Но если это что-то более-менее действующее и серьезное, то в этом случае вам потребуется рецепт. А рецепт вам поможет выписать только доктор. Ну и не бесплатно, естественно. Если, например, вы приехали из своей страны, вы знаете, что вы аллергик, как я, например, и знаете, что вам помогает определенное лекарство, то в большинстве своем случаев лекарство здесь будет рецептурный и просто так вы его купить не сможете. Вам нужно будет получить рецепт на это лекарство у врача. Соответственно, нужно будет записаться на прием, попасть на этот прием. Если получится, то объяснить врачу, что вот вам нужно конкретное лекарство и помогает оно и что до этого кучу уже всего перепробовали, и новые эксперименты вам не нужны. Если повезет, и он выпишет рецепт на это лекарство, то только потом с этим рецептом вы сможете получить его уже в аптеке. С рецептом вы будете оплачивать фиксированную сумму его стоимости – 9.35 фунтов. Независимо от того, сколько стоит само лекарство. Может, оно 2 фунта стоит, но за рецепт 9.35 заплатить придется. Если не повезет, то вам выпишут рецепт на что-то от аллергии и вы сможете начать эксперименты с новым лечением. Если случай неотложный и ждать записи нет возможности, то можно пробовать идти на прием к дежурному врачу по живой очереди. В таком случае идти лучше прямо к открытию, потому что очередь живая и тут как повезет. Вас попросят заполнить бланк с описанием проблемы и будут принимать по живой очереди и конечно же с учетом степени тяжести обращения. Так что готовьтесь. Если не успеете до окончания времени приема зайти, может быть и такое, то снова только на следующий день можно будет пробовать. Короче, жопа. Шучу. К счастью, мы не любители врачей и клиник, и нам, кроме как с моей аллергии, обращаться к лично к врачам общей практике не приходилось. Поэтому на этом все. Но по лекарствам от меня совет, который я и сам пользовался. Если есть то, что вам точно помогает, то можно написать в чаты, группы, где можно попросить соотечественника привезти необходимые лекарства из Украины или Польши. Сейчас многие люди ездят туда-сюда, много разных перевозчиков, также возят передачи, а по Англии уже можно и королевская почтой отправить, например. В видео будет о стоматологии. Там я расскажу, сколько лет нужно ждать очередь к зубному врачу и сколько бабла нужно заплатить за поход к такому специалисту. Так что переходите, смотрите следующее видео. Всем пока!